Дверочка монолит-мускул. В топовой комплектации замков, защит. Фирменная фурнитура. торцевые планки в фирменном стиле. Все накладки, под ключевины и внутренние, и наружные. Тоже все изготовленное нами. Барашек Броненакладка фирменная, монолит Наружные ключевины, глазок Уникальная шторочка среза противосъемка петли огромные внутренняя панель акустическая 26 миллиметров наполнена звукоизолятором Наружная панель также наполнена звукоизолятором. Здесь противозловной притвор идет по всей высоте. Квадрат металлический. Защита ригелей, Каленый металл в двух плоскостях. С торцевой фронтальной вот такой вот монолит мускул.